Всем привет, дорогие друзья! С вами канал shark В этом видео, как вы уже можете понимать изначала название данного ролика, у нас будет конкурс. Конкурс у нас будет совместно с проектом Zelvin. Это, ребят, на самом деле очень крутой проект. Основатель данного проекта Николай Шкелев. У нас будет призовой фонд в тысячу долларов. У нас будет, наверное, сделаем одно призовое место за которой я думаю многие захотят побороться и как всегда у нас будут простые условия данного конкурса а, в общем ребята первое что мы делаем это у нас а, получается регистрация на данном сервисе на данной платформе по реферальной ссылке а, второе а, делаем подписку на twitter подписываемся и Дальше у нас получается инстаграм, я не знаю, ну кому как удобнее, думаю слишком много условий закидывать не будем, сделаем что-то одно, либо инстаграм, либо фейсбук, можете, скажем так, сделать подписку, поставить лайк, оставить комментарий, у нас будут такие условия конкурса, ну или же добавим телеграм, в общем будет несколько вариантов, которые будут для вас на выбор, что еще хотел добавить? На самом деле, да, ребят, это очень крутейший проект. У нас, я даже сделаю так, у нас получается призовой фонд уже в наличии. Нам его любезно предоставили. У нас получается 5 эфиров. Это у нас эквивалент 1000 долларов. В общем, я думаю, стоит побороться за данный приз. Приз очень приятный. Проект очень крутой записываемый данный ролик в 4 утра <смех> в общем ребята и когда вы все условия конкурса выполнили до да, партнерская программа там twitter выбрали получается у нас инстаграм или facebook или telegram ставите в описании плюс это будет означать то что вы выполнили условия конкурса у нас результаты конкурса будут через 2 или 3 недели. Я предварительно сделаю анонс, чтобы все знали, когда будет запущен стрим. В общем, ничего сложного. Выполняем условия конкурса. Хочу вам пожелать всем удачи. Ну, давайте, ребята, всем пока.